Сегодня 11 сентября 2019 года микрорайон Северный. Ночью посетил у нас Чупакабра. Последствия смотрите сами без комментариев. просто кошмар там он дальше еще один валяется на соседском участке мои же кролики вот. полностью разорванный крольчонок Тут еще и лежат Еще один лежит. Кошмар.